Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных магистрским, магистрским программам Казанского федерального университета, самым интересным магистрским программам Казанского федерального университета. И сегодня у нас в гостях представители химического института имени Бутлерова КФУ. Это Марат Ахмедович Зиганшин, директор этого института, доктор химических наук и его заместитель по научной деятельности Чеснокова Ирина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я еще раз скажу, почему мне так заинтересовала тема магистрских программ в нашем университете. По очень такой интересной, философской, даже отчасти причине. Магистрские программы – это, на мой взгляд, акт творчества, акт творчества самих институтов. В отличие от базового курса, который представлен на уровне бакалавров, более жесткого. Магистские программы – это всегда акт творчества, акт, то, что институты делают сами, то, что вырастает из них, из их видения, из их ситуации на их поле, соответственно, потенциала научного, образовательного, из ситуации на рынке, что востребовано, и из возможностей студентов, что им интересно. Вот, и в симбиозе это, получаются магические программы. Самые интересные магические программы, живут долго, насыщенно. И вот о этих каких программах мы сегодня и поговорим. А, Марат Ахметович, сколько у вас магических программ? А, у нас в институте реализуются два а, направления. Это направление 040401 «Химия». И направление 440401 — это педагогическое образование. То есть два направления магистрских программ. Но внутри направления химии у нас достаточно большое количество профилей. Это профили связаны с различными компетенциями, как вы и сказали, наших сотрудников. Это и аналитическая химия, и хемоинформатика, медицинская химия. Это физико-химические методы исследования. Это медицинская химия и так далее. Mm -hmm. Вот... Какие бы программы, которые у вас на слуху, которые вам постоянно, ну, информация от них приходит, которые вам самим, самим интересны? Я так понимаю, у вас там десятки программ, получается? Да, да? Да. То есть мы, на все у нас просто времени не хватит. Угу. Давайте расскажем о том, о, том, о том, что вы считаете самым интересным. А если исходить из той вашей гипотезы о том, что в симбиоз, в который вкладывается для создания магистской программы, есть еще и интерес обучающихся, и исходим мы из интереса обучающихся, то а, у нас есть востребованные магистрские программы. А, ну, Например, это хемоинформатика. Это магистрская программа, реализующаяся на стыке двух наук. Да? Это IT-технологии и химия. Это работа с большими да базами данных, это а, программирование, а, это поиск а, путей синтеза какой-то целевой молекулы с известными свойствами. Надо отметить, что это одна из пяти всего лишь магистерских программ химоинформатики, которые существуют в мире, а в Российской Федерации это единственная программа магистерская химоинформатика, которая прошла еще международную аккредитацию. То вот это направление достаточно популярно у нас. У нас к ней туда приходят люди, которые хотят научиться программировать, которые хотят реализовать свои либо навыки программиста в области химии, да, то есть получить компетенции в области химии, либо химики, которые хотят научиться программировать, получить компетенции в области IT-технологий. А, ну, нужно ответить, что вторая ваша гипотеза — это востребованность рынка в этом симбиозе. Она тоже хорошо проявляется. У нас выпускники магистратуры по химоинформатике очень востребованы. Более того, сейчас, в настоящее время, многие из них уезжают за рубеж. Ну, это, с одной стороны, и приятно для нас, что компетенция им позволяет конкурировать на международном рынке труда, но, с другой стороны, немножко обидно, потому что специалисты очень хорошего э, класса, качества, которые бы мы хотели оставить у себя в качестве кадров, в исполнении кадров, они, к сожалению, уезжают. Это одно направление. Второе направление, конечно же, связано с, э, э, с промышленностью. У нас есть э, в рамках укрупненной магистратуры направление «Профиль э, нефтехимия катализ». Это то направление, где э, люди, магистры, обучающиеся, приходят не просто в какую-то группу научно-исследовательскую, они приходят в ту группу, где производится конкретный синтез конкретного катализатора с продажи его производства. Да. То есть у нас есть опытно-промышленное производство, и э, те, кто приходит в эту магистратуру, они могут получить навыки и окунуться прямо в эту специфику а, промышленности, да, производственных мощностей, где эти катализаторы синтезируются. Э, интерес не только со стороны соотечественников, интерес к, этим, к этому направлению есть и у иностранных э, магистрантов. Uh, ну, и еще одно может быть направление uh, это новое для нас. Это направление медицинской химии. Оно входит в укрупненный uh, профиль uh, органический элемент органической медицинской химии, где uh, магистранты вовлекаются не просто в какую-то научную деятельность, целью которой является ну, получение там, диплома, магистрскую диссертацию написать. Они синтезируют конкретные молекулы, которые имеют потенциал вывода на рынок в качестве лекарственного препарата. Они проходят практику в ноц фармацевтики. У нас есть хорошие а, отношения с а, Штрельным Юрием Григорьевичем. Они могут проходить практику а, по синтезу лекарственных препаратов а, в ТАТ, в химфарм препараты. Да, у нас есть тоже отношения с ним достаточно дружеские, с этой компанией. Вот. Это вот еще одно направление, которое в принципе достаточно востребовано э, и со стороны э, обучающихся, и со стороны работодателей, которые уже видят наших выпускников и готовы их принять сразу же на работу, поскольку те компетенции, которые люди получают, у нас их достаточно для того, чтобы сразу же после окончания магистратуры приступить к работе. А вот у меня такой вопрос. Есть ли в этом списке магистрских программ, которые, большинство из которых мы озвучивать даже не будем, поскольку у нас не хватит времени на передачу, такие программы, которые есть только в Казанском университете, которые в России больше получить образование, углубленное образование по этой линии, ну, негде? То, что я вот сказал, хемоинформатика, это первая, да, она единственная в России, просто потому, что она одна. Есть бакалавриат по хемоинформатике, магистратуры нет. То есть, ни в Москве, ни в Питере? Нет. А вам есть, что студенты, которые учились, например, московских, питерских химических вузов, приезжают к вам, чтобы продолжить обучение на это направление? Вот насчет московских вузов, наверное, нет, но из других городов ну, из других городов, да, других приезжают, городов активно да. приезжают именно на химоинформатику. В том числе иностранные студенты туда тоже активно приезжают. Да, очень много иностранцев туда приезжают. Это страны э, СНГ, это у нас есть, по-моему, из Китая, из да? Из Китая, да, там да, учатся да, тоже. Да, там, то есть вот такие. И второй момент, я бы акцентировал внимание на то, что за последние там, скажем, лет так 8 ну, 6-8 лет а, произошло коренной смена оборудования в химическом институте. Вложено очень большие средства и химический институт в настоящее время mm -hmm. а, может похвастаться а, большим количеством суперсовременного оборудования. А, Магистрант, который поступает к нам, имеет доступ к оборудованию ну, стоимостью там, несколько десятков миллионов рублей. Да? Конечно, не, не всякое учебное заведение, не всякий институт может похвастаться. Я приведу просто в пример одну лабораторию. Это лаборатория сферы быстрой калориметрии, в которой есть приборы, способные нагреть со скоростью 1 миллион градусов за секунду. Таких приборов в России ну, можно перечитать по пальцам. А, а доступ в, в, в рамках магистрской программы есть только у нас. Это э, инновационный материал и методы их исследования, либо это укрупненная программа, либо более э, детальная программа, э, более частная программа — это э, физико-химические методы исследования. Вот. То есть магистрант, приходящий к нам, может научиться работать на таких приборах, которых просто в мире ну, десяток может быть. Ирина Александровна, у меня к вам вопрос. Вот, а... Вы отвечаете за административную часть, в том числе, магистрских программ, я правильно понимаю? Ну, То есть это, через вас это проходит? Это не совсем так. У нас э, в основном возглавляют заведующие кафедрами, и администрирование, э, администрирование соответственно, проходит через заведующих кафедры а. или руководителей магистрских программ. Угу. А вот. ваши функции какие? Э, тут больше сопровождающие функции. Вот в качестве сопровождающей функции. Такой вопрос, опять же, под Да? Какие магистские программы вы со своими компетенциями, со своими обязанностями, вы считаете так, себя в институте проблемными? Mm. Вот, что у вас постоянно как сигнал, э, ну, то есть, может, оборудования не хватает, может, жалобы какие-то, вот какая программа у вас проблемная? Вы сами называете для себя, ну, всегда есть такое. У нас нет таких. Вот не даете вы развернуться моему журналистскому нутру, который требует найти что нас, Потому что да, везде есть и оборудование, достаточно квалифицированные специалисты, то есть преподаватели. пять копеек своих ставлю. У нас есть соглашение между разными кафедрами. Это вот кафедра аналитической химии, кафедра физической химии и кафедра неорганической химии об укрупнении. Потому что ну по-всякому был набор, было время, когда не набирался нужное количество людей на, скажем, на кафедру неорганической химии да, по их направлению. Поэтому мы укрупнили. И в итоге у нас получилась как бы, укрупненная магическая программа, куда вошли несколько различных. Uh -huh. Uh -huh. И чем, как мы вот на практике почувствовали, чем это хорошо. Магистрант, который приходит вот в эту укрупненную программу, он имеет возможность в выбрать в вариативной части то направление, которое ему нравится. То есть он сам как бы строит свой трек образовательный в этих укрепненных программах. В тех программах, которые, вот, ну, условно говоря, аналитические химия, да, там четко все прописано, да, какие э, надо посмотреть э, лекции, послушать себя, семинары, практические занятия. Теперь эта программа вошла в укрупненную инновационный материал, методы исследования. И магистрант сам смотрит, а интересно ли ему потом работать, скажем, ну, там, в Министерстве экологии. Нет, ему не интересно. Он хочет работать в с нефтехимии. Да, да. да. Что ему надо? Ему нужно катались, угу. нефтехимии. Он отказывается от части аналитической химии, отказывается от части неорганической химии, выбирает нефтехимию каталис. Таким угу. образом, он сам строит свой трек образовательный. Вот mm -hmm. это, это э, мы почувствовали, вот это как раз достоинство укрупненных программ. Mm -hmm. А вот по отдельности, вот то, что mm -hmm. недостатки, да, там ну, были э, такие моменты, когда не, не добиралось нужное количество людей на эти программы. Mm -hmm. То есть это как... Я понимаю. Но это, но это, это проблема, на самом деле, не, не только у Казанского у федерального университета, университета. Нет, я это, понимаю. Это я проблема всех вузов в Российской Федерации. Mm -hmm. И даже не только в Российской Федерации. Mm -hmm. Более того, там бывает ситуация уже по опыту общения, mm -hmm. когда в один год программа просаживается. Да. Mm -hmm. Через год она вдруг переизбыток. Да. Да, да, и да, такое да, дыхание да, постоянное. Да, да, да. Марта Ахмедович, вы когда... Перед вашими глазами лежит список программ, магических программ в вашем институте возглавляем. Да? Когда вы смотрите на него уже с высоты положения, статуса, научных заслуг. У вас бывает такое? Вот, вот на эту программу я бы сам пошел. <связывая> <связывая> да, бывает. Иногда, когда общаешься, например, с специалистами в области IT-технологий, ну, такое вот немножко червячок сомнения внутри сидит, что ты не все понимаешь, уже не все охватываешь, что, о чем они говорят. Ну, я бы, например, с удовольствием обучился языку программирования какому-нибудь, тому же Python, например, который бесплатно дается. Да, в этой который программы. бесплатно. Да. Uh, научился бы работать с базой данных, потому что, например, uh, в той области, где я являюсь, я являюсь специалистом, uh, это область uh, термодинамики и химической кинетики, там, в принципе, достаточно большой объем данных, который нужно уметь систематизировать. Мы, конечно, все это делаем по старинке, да, запоминаем просто, <laughs> и потом как используя мощность своего мозга, пытаемся найти какие-то корреляции. А вот неплохо было бы, конечно, я так считаю, иметь инструментарий, эти инструментарии, но у меня нет компетенции для этого, чтобы я сам мог это сделать. Поэтому я бы с удовольствием вот это бы выучил mm -hmm. сейчас, даже сейчас. Ирина Александровна, а вы бы какую магическую программу в родном институте прослушали бы? В том числе бы мне тоже интересно была медицинская химия в данном направлении, потому что тут уже больше курсы такого характера, как биохимия, которых, к сожалению, когда я училась, не было таких курсов в том числе это синтез, естественно, лекарственных веществ, потому что сама я заканчивала как раз аналитическую химией, и мне как аналитику очень интересно, да, то есть не только анализ этих веществ, но и как они синтезируются, как они получаются, как можно получить вещества с определенными характеристиками, которые в дальнейшем, соответственно, будут использоваться как лекарства и, соответственно, бороться с болезнями. Угу. Вот есть такое мнение, что магистрские программы живут я его слышал, mm -hmm. где-то 2-3 года. Потом они нуждаются, или они уходят, появляются новые, ну, понятно, на этой базе часто, э, или они очень сильно модифицируются. Вот по вашему опыту, это соответствует действительности? И расскажите о программах-старожилах, которые вот уже неизменно, много лет, и mm -hmm. те, которые действительно вот часто так вот модифицируются. Ну, в данном случае у нас, конечно, программы-старожилы, это те самые фундаментальная химия, это органическая химия, аналитическая химия. И вот как раз-таки они у нас укрупнились, как уже Марат Ахметович сказал, да, и влились в одну крупную. То есть там, точнее, у нас две магистерские программы укрупненные. Это инновационные методы исследования материалов и, соответственно, органическая медицинская химия, как раз, которая решает тот самый вопрос. Ну вот если, например, для других институтов, особенно гуманитарных uh -huh. институтов, вот, а, срок жизни 2-3 года для магистрской программы это норма, считается. Да? Если она живет дольше, уже ну для таких, скажем так, естественных, классических а, научных направлений, как химия, срок жизни 2-3 года программы это норм или это все-таки относится к гуманитариям? Это, мне кажется, больше относится к гуманитариям. То да. есть у вас она, они она, долгоживущие. Да, они долгоживущие, да, достаточно. Uh -huh. Все, понял. Uh -huh. а, такой вопрос еще. Опять же, по опыту общения с, со своими коллегами, с, с директорами институтов, с, с руководителями программ, я понял, что существует два типа программ магистрских. Первое, первый тип – это нацеленный на рынок, то есть где готовят специалистов, м, туда часто приходят люди с других институтов уже в возрасте, там, с бизнесом своим, чтобы получить какие-то новые компетенции. И второй тип программы – это когда существует внутри научный коллектив, который разрабатывает темы определенные, и ему нужны свои помощники. Нужны те, кто будут продолжать их дело, нужны помощники, и то, что потом перерастает в школы научные на самом деле. Вот какие магистрские программы у вас относятся к числу первых, то есть работающих так, на рынок? И какие магистские программы у вас относятся ко второму типу, который работает на научную школу самого института? Ну, я бы так четкую границу, конечно, да, не надо. Там нет, да, да. там, там они там... достаточно очень так гибко перекликаются, вливаются. У нас э, приезжали, по моему опыту, приезжали обучаться в магистратуру, э, заведующие лабораториями. Он человек, она работает, естественно, но ей, чтобы подняться дальше по карьерной лестнице, необходим был диплом магистранта. Вот она приезжала, нам училась женщина. У нас программы ориентированные на вот конкретный рынок, ну, наверное, это программы в первую очередь связаны с компетенциями в области работы с приборами, с оборудованием. Потому что ну, понятно, что заводская лаборатория... Приобретенные приборы, их не будут 2-3 года менять, они приобретены и лет 15-20 прибор должен отработать. И туда приходят люди, они поработали, не понравилось, ушли, приходят новые люди, но не умеют работать на приборах, им необходимы эти компетенции. Либо а, уже выпускник бакалавриата уже знает, что он бы хотел на этом производстве работать. Он, может, как-то познакомился, узнал. Ему сказали, что тебе необходимо освоить вот такие-то методы. Ты будешь, например, на хроматографе работать. Это вот у нас экспертная какая-нибудь лаборатория, там криминалистическая. Надо освоить хроматограф. Что ему делать? Он может, конечно, на краткосрочные курсы пойти. Но, по себе позволяет время, он придет к нам на двухгодичные курсы магистровской программы и освоит не только хроматограф, освоит еще экоспектоскопию, электрохимические методы анализа, термические методы анализа. И, придя туда, в лабораторию, он уже начнет конкурировать за рабочее место. То есть, вот это они понимают, это то, что нацелено на рынок. Но если говорить о воспроизводстве кадров, это, наверное, те направления более новые. Это вот связано с медициной, медицинской химией, это хемоинформатика, это молодые еще наши магистерские программы. И здесь просто еще недостаточно специалистов. Вот У нас, условно говоря, работает в институте четыре ну, специалиста в области химоинформатики. Но это мало для полноценной группы. Потому что сегодня он работает, завтра он уехал в Англию, вот как у нас сейчас произойдет с одним нашим специалистом. Его туда переманили. И опять получается какое-то какое ну, пространство незаполненное. Вот эти магистрские программы, в первую очередь, конечно, нацелены на то, чтобы наработать тех выпускников, которые могут... Подключиться к решению конкретных задач вот, ну, в медицинской химии, в хемоинформатике, э, прикладных задач, фундаментальных задач. Я бы так наверное, определил. Угу. Но и все равно, и, все равно э, э, и даже здесь четкой границы нет. То есть все достаточно так прикреплено. Я понимаю, что четкой границы нет, угу. но ну, в данном случае так, ну, я ну, тенденциями да, э, да. рассматриваю этот момент. Мы поговорили о тех программах, которые есть. Да? Обозначили вот три, которые, на ваш взгляд, сейчас самые интересные. Вот. А вот расскажите о программах, которых вы мечтаете увидеть на своем, в своем институте. Да, действительно есть такое. Есть такое. Мы, ну, я, вступив в эту должность, я достаточно активно начал общаться с различными представителями промышленных предприятий и все они говорили одно ну, небольшой недостаток наших выпускников это малые компетенции в области химических технологий. То есть они бы хотели увидеть, чтобы наши очень умные, очень талантливые люди с большими знаниями но имели еще компетенции в области химических технологий. Вот сейчас мы приняли решение, есть у нас единомышленники, и мы будем разрабатывать и в том числе магистрскую программу, связанную с химтехом, химической технологией, чтобы выпускники нашего института, получили ну, реальное представление о том как все это на заводе делается на, на производстве чтобы они придя туда не пугались этих приборов да, понимали там, технологические схемы обвязки реакторов и имели представление что будет если вы нажмешь на эту кнопочку вот это вот наша мечта чтобы у нас такая магическая программа открылась я думаю она будет востребована на самом деле то есть чтобы не в пробирках реакции а, да, да. а что будет на гигантских, гигантских да, да. объемах там скажем ну 10 кубов что там будет происходить как не. это все происходит вот смотрите давайте вот эти три темы три магические программы поподробнее разберем это медицинская химия химоинформатика и связано с Катализационными процессами, разработчиков. Это происходит в инновационные материалы и методы исследования. Я назову угу. хорошо. Вот давайте. И вот смотрите: ситуация: молодой человек, студент, окончивший университет в вашем институте или в другом институте по специализации химия по общему образованию, базовому бакалавр, заканчивает обучение и приходит к родителям. Мама, папа, вы знаете, я хочу продолжить обучение. И вот э, в Казанском университете, в институте химии, в химическом институте имени Бутлерова, есть такая магистрская программа э, медицинская химия или там, хемоинформатика. Да? А, напрягитесь, мне нужно еще два года пройти там обучение. Я вот вижу такой путь. Да? А, что бы вы сказали, как бы успокоили этих родителей Потому что, конечно, они уже же хотел, возможно, им бы хотелось, чтобы сынок быстрее там, или дочь оперились, стали на крыло, да, зарабатывали, в том числе помогали им. А, вот что бы вы сказали, как бы успокоили таких родителей? Ну, если бы я с ними разговаривал, да. первое, что да. бы я сделал, я пригласил бы родителей на экскурсию по угу. химическому институту, чтобы они посмотрели а, те лаборатории, где планирует обучаться, работать их сын, дочь, их ребенок. А дальше я бы пригласил руководителей магистратуры по тому направлению, которому он хочет. Ну, например, там, нефтехимия катализ. Да, руководителя пригласил бы, э, профессора э, Александра Дольфовича Ламберова. Да. Да. И попросил ему сказать, какие возможности у магистранта есть, чтобы это не от меня шло, а прямо от конкретно человека, который этой магистратурой занимается. И он бы им показал и рассказал, что э, магистранты, которые попадают к ним в лабораторию, они включаются в э, разработку и получение катализаторов, это мы про только одно говорим, направление, да, каталитическое направление. При этом они вовлекаются в выполнение проектов. Это могут быть крупные проекты в виде хоздоговоров. это могут быть какие-то проекты по постановлению 218, у Александра Владимировича есть такой опыт такой работы. Это могут быть проекты по РНФ. Таким образом, магистрант обучающийся, он уже вовлекается в научную работу с оплатой. Он будет получать зарплату. То есть каким-то образом на два года у него вдруг появилось рабочее место. И он начинает работать, зарабатывать деньги. А после окончания магистратуры, если он действительно имеет э, золотые руки, горящие глаза, он вполне может остаться в этом коллективе и дальше работать. То есть он себе за два года сформирует рабочее место. Если не получилось здесь, он получит достаточно компетенции, которые позволит ему устроиться э, в заводах нефтехимической, нефтерабатывающей промышленности Республики Татарстан либо Российской Федерации. Их очень много. Э, и такие люди будут востребованы. Что касается... Хемоинформатики, ну, мы просто переведем статистику а, по тому количеству людей, которые после окончания устраиваются а, в очень крупные компании, российские, а, зарубежные, с, а, ну, зарплату я не буду называть, да? да чтобы... Назовите средний такой человек, ну, примерно хотя бы ориентируйся, мы для родителей. Ну, это с двумя нулями, так скажем, ежемесячная зарплата у этих людей, поэтому здесь тоже проблем, я думаю, не будет. Угу, угу. Помимо того, что он Может хорошо устроиться после окончания Магистратуры, он уже в магистратуре он может да, зарабатывать деньги Это вот особенность может. нашей магистратуры В химическом институте Большинство Коллективов, научных коллективов Имеют какие-то гранты Участки, какие-то да, какие студентов. Да, Мы даже студентов устраиваем У нас да. студенты даже работают, зарабатывают то деньги есть, Даже даже будучи бакалаврами, они тоже могут быть там трудостроены И продолжать уже работать в магистратуре Да, да им понравилось, они перешли в магистратуру продолжают работать uh -huh. А на какие производства, на какие направления устраиваются выпускники, ну, давайте вот этих трех программ, на какие предприятия? Биокарт, это очень крутая компания, занимающаяся медицинскими разработками, там у нас работают выпускники хемоинформатики, тот фарм, препараты Министерство экологии, природных ресурсов, дальше у нас пошли Роспотребнадзор, там в том числе трудоустройство, химград мы уже сказали, нет, химград не говорить, химград устраивается, оргсинтез, Казань, оргсинтез, нижнийкамский нефтехим, у нас есть коллеги фосфороз, работают там у нас люди, то есть в принципе достаточно большой набор Предприятия, куда могут устраиваться, а, к нам приезжали на стажировку а, из полимерного завода, я сейчас не вспомню точно название, и там оказалась наша выпускница. То есть она у, закончила химический институт, туда устроилась, но они купили новое оборудование, и компетентности хватило, Она приехала не в рамках магистрской программы, а, а просто получить а, на, дополнительную квалификацию, к нам на приборы приехали. Вот мы удивились, что вот познакомились. А, наша выпускница, кстати говоря, работает а, Ой -ой -ой, завод приезжал у нас, встреча была с Ноэлей Гумеровной. Эликон, ага. Причем Ди она, она там зам директора по персоналу. Вот, вот а -а -а. наша выпускница. А -а -а. <кười> <кười> так. А -а когда проходишь мимо института химии, дворца с колоннами, да? Можно ли там встретить толпящихся у входа представителей предприятий, э э, рекрутерских агентств, которые гонять за Вашими выпускниками? Ну, наверное, нет, потому что все-таки сейчас мир э, цифровой. Им я достаточно с нами переписываться либо через электронную почту, либо через WhatsApp, либо иными способами. Но, Но запросы к нам постоянно приходят да. по e-mail, они пишут, что нуждаются в наших сотрудниках, и именно университета. Как у, это, что, это, это приходит это, и на это, адрес это, деканата, это, и на мой адрес да. приходит. А, у меня а, есть ну, мой, мои сокурсники, которые сейчас занимают угу. какие-то там ну, руководящие должности в предприятиях, либо сами являются владельцами предприятий, они тоже присылают запросы, я перенаправляю у нас а, отрабатывающие на система э, информирования студентов-выпускников. Это через соцсети, это в виде объявлений в деканате, это через э, кураторов групп, э, через старост. То есть студенты информируются о тех возможностях, которые они там могут. Ой. Но вот я приведу статистику, тоже интересовался, как вступив в должность директора, э, как, как же у нас трудоустраиваются студенты. Но могу сказать, что магистры, магистранты, окончившие магистратуру, примерно 50% это уходит на промышленные предприятия. У специалистов повыше, где-то порядка 80%, по-моему, процентов это связано с промышленностью. То есть 50% других магистрантов? Наших магистрантов 50%, примерно 50%, это статистика за 2021 год. Ну, там тоже варьируется, 35%, 40%, 50% в от года, больше, в общем, да. примерно столько уходит на, на промышленные предприятия. А вторая половина магистров остается вторая... в нау науке? Нет, Нет не раздел, разделяется, не разделяется, разделяется. Да. Часть уходит работать, работать, работать не, не учиться в институты. Российской академии наук, татарской академии наук. Часть остается в аспирантуре, часть остается на работу у нас в Казанском федеральном университете, в нашем институте, то есть продолжает работать. а Часть, ну примерно там, мы смотрели, 10-15 за рубеж уезжает, уезжает да. угу. за рубеж. Ну это большой процент на самом деле. Да. Да. Большой, то есть такая перспектива ехать за рубеж у вас да, тоже есть. открыта, да? Ну, если говорить да. про э, ранние времена, то у нас, в принципе, были распространены стажировки. Даже uh -huh. в магистратуре они ездили за рубеж, стажировались. Это, ну, общепринятая практика была. Сейчас немножко с этим посложнее, но уезжают все равно. То есть вы чувствуете востребованность ваших э, магистров, э, ваших выпускников э, и за пределами, да, нашей да, да, конечно, да. конечно. Конечно, к нам, более того, к нам приезжают, ну, из, из, из Российской Федерации, из разных городов приезжают, э, вот, у нас выпустился из Волгограда, да, мальчик, uh -huh. но он остался у нас работать. Вот как раз э, в области, связанной с нефтью, он себе создал, условно говоря, рабочее место за время учебы магистратуры. и все, он сейчас остался работать uh -huh. после окончания магистратуры. А вопрос не совсем связан с магистратурой, mm -hmm. но с событиями вокруг института имени Бутерова. Почти два года назад к нам сюда пришел Сибур. Оргсинтез, Неречка мы это все сейчас стали компанией Сибур. Да? А вы почувствовали почувствовали изменение вот, поля интереса к вам, востребованности в связи с появлением подобной в общем, крупной организации? Да, это очень крупная организация. Мы ну, они приезжали даже к нам, они да, то есть мы показывали нашу лабораторию, то есть провели экскурсию для представителей Сибура. Они проявили интерес, в том числе и выпускникам к нашим тогда. Ну, естественно, вот я да, скажу да, маленький факт. Я угу. сегодня только что согласовал договор на 3 миллиона рублей. Это хоздоговор как раз по производству катализаторов. Это от Сибура. Uh -huh. То есть это их заказ, uh -huh. а, точнее не производство, а там называется а, изучение катализаторов в наших а, автоклавах, вот как раз в, uh -huh. в, в лаборатории по, по нефтехимии катализу. Uh -huh. То есть интерес, интерес есть, а, достаточно большой интерес, я бы не только от Сибура, а, есть интерес от а, Татнефти, есть интерес от а, Газпром нефть приезжала представительница к нам, мы достаточно долго общались. Запросы на разработку, на выпускников, это все есть, конечно. Вот смотрите, с весны этого года мы живем в несколько другой реальности, да? в этой реальности ну, страна оказалась отчасти отрезана, во многом отрезана от многих технологий, которые мы называли передовыми, да? и в связи с этим вот вы почувствовали Повышение интереса к отечественным разработкам представлено, в том числе, в вашем институте. Безусловно. То есть, как Безусловно. это проявилось в цифрах, э, в ощущениях, в, в, общем, как... в деньгах? Ну, если, если говорить э, прямо про деньги, мы статистику пока не вели, еще не очень много времени прошло, мы пока к концу года э, поймем, как это проявилось. Но вот то, что интерес к нашим разработкам, это да. Это проявилось в огромном количестве совещаний в виде конференц связи живых встреч с представителями компаний, которые говорят, что им надо конкретно вот так, такие-то вещества, давайте вы разработаете технологию, мы поможем. Но ну, технологию потом, может быть, себе возьмем, либо вы будете у себя на базе института это делать. Да, такое есть. У нас, более того, я скажу, вот Игорь Сергеевич Антипин, он принимал участие в разработке технологии получения Суперконструкционного полимера, полифенилил сульфида, это совместно с коллегами из э, других э, организаций, с, где там производят приборы, э, делают технологические схемы. И, э, ну, по сути дела, это, можно сказать, первое в России производство такого полимера, которым раньше занималась только Европа, Япония. США делалось, теперь в России есть. И в принципе мы не остановимся на достигнутом, мы будем двигаться дальше. Мы видим те вехи, те путеводные звезды, где, которые нам подсказывают, что вот это сейчас надо развивать. Сейчас есть хороший вариант для этого. И, в принципе, вот сейчас, я не, не открою большой секрет, э, проводим э, консультации, проводим переговоры с различными компаниями. Э, вот, активно э, договариваемся с Danaflex компания достаточно крупная, э, которая заинтересована в тех технологиях, в тех наработках, которые есть у наших коллег, у наших сотрудников. Надеюсь, что это сотрудничество выльется уже в какой-то крупнотоннажное производство, это было бы очень неплохо. Нет, то есть вы почувствовали, что, что к вам, в общем-то, пошло движение? Да, да, да, со стороны бизнеса, да, конечно, безусловно. А такой момент, вот когда мы говорим о магических программах и то, что они ближе к реальности, да, ближе к экономике, ближе вот, к, ну, к реальности, угу. а, вот это нашло уже отражение, вот это вот движение от реальности, от промышленности, да, от экономики в сторону высшего образования, в сторону науки, нашло отражение в магических программах в какой форме? В том, что вы вдруг увидели, что вот промышленность интересуется катализаторами, да, например. Uh -huh. И вдруг число студентов в сторону к магических программ, связанных с разработкой катализаторов, увеличивается. Или там увеличивается, ну, вот вы сказали, какие-то полимеры там разрабатываются, uh -huh. Uh -huh. Да? новые uh -huh. материалы. И вдруг количество студентов, то, что Пошло диктант, ну, словом, говоря, студент начинает понимать, что, например, какие-то вещи, которые раньше как построили траекторию, уеду за границу, да, сейчас с этим сложнее, например, ага, производство в России здесь, ага, вот этот интерес, вот у промышленность там интерес, есть ощущение, вот вот уже сейчас идет набор на магистров, по большому счету. Есть ощущение, что какие-то программы начинают расширяться интерес студентов с ну, еще, Или еще рано. Еще рано. рано. Только-только да, да, да, только началось. Время, да, поэтому поэтому ну, я не готов сейчас ответить То есть на этот вопрос. Такой тенденции, пока ну, ну да. Честно, а. честно а. говоря, пока она не очень понятна. Да, надо немножко подождать еще. Mm -hmm. да. Но мы надеемся, надеемся, что. Люди понимают, что им дальнейшую жизнь, судьбу надо связываться с Российской Федерацией, со, своим, со своей Родиной. И, я думаю, те компетенции, которые они могут здесь получить, должны для них быть привлекательными. Вот а, Время нашей программы подходит потихонечку к концу. Mm -hmm. И у меня есть традиционный вопрос, который я задаю практически всем присущим в этой студии. Зачем так. Я не знаю вашего мира. Да, в котором вы живете. Ну вот я только краешком на него касаюсь. И вполне возможно у вас была есть тема, которую вам интересно было сказать. Но я в качестве вопроса ее не задал. Если вы сами себе зададите вопрос и ответите вот, в студии, это будет тоже прекрасно. Если есть такой вопрос, есть такая тема? Можно Давайте. я скажу тоже? Вот буквально на днях пришел документ, в котором очень интересные цифры приводились. В республике Татарстан трудится 64 тысячи работников-педагогов. Из них 13 тысяч — это воспитатели. Ну, по сути дела, там дошкольное учреждение. И республика испытывает дефицит в преподавателях физики, русского языка, математики, химии. И у нас в том числе есть магистрские программы, которые готовят педагогов, это педобразование. Два направления. Одна магистрская программа, это профиль, входит в направление химии, и там у нас получается больше ориентированы на методику преподавания, методику преподавания в школе. Да. Химии, да. Как, как преподавать химию так, чтобы завлечь, увлечь да. детей, чтобы да. они поняли, что химия — это несложно. Потому что многие говорят, о, химия это, — это все, это, это, это, не мое, это, да. это, это не мое, не мое. Это. Нет. А это же от педагога зависит. Я же вспоминаю да. своего педагога. Она же привлекла, привела мне любовь к химии. Да, у нас э, взорвались колбочки да. в, в химической лаборатории в школьной. Но у нас э, был интерес к этому. Наверное, через это химия должна Через педагога и второе направление э, педагогического образования это у нас психолога, э, психологопедагогические да, да, ориентированное, да, то есть такой, да, и вот, вот э, выпускники уже, вот, магистратуры почти 90% из них участие в магистратуре уже преподают в школах, то есть это очень востребованные э, профессии на, на самом деле. Э, Кого-то может быть пугает работа с детьми, но э, работа педагога это очень сложная работает, понятно, но мы Хотели бы, чтобы вот на эти направления тоже к нам приходили люди, потому что сейчас им рабочие места практически на 100% будут обеспечены. В Республике Татарстан, в Российской Федерации необходимы, нужны учителя. Это очень такая сложная, тонкая тема. Хорошие учителя — это тоже очень штучный продукт, который выпускается. Но мы надеемся, что наши Преподаватели Вот именно в этих магистратурах они готовят очень хороших специалистов. А вот раз вы коснулись, и это правильная, очень интересная тема педагогического образования в институте химии имени Бутлерова, а востребованность сейчас этих магистрских программ, насколько насколько интерес вы чувствуете к ним? Uh, ну, Если говорить вот буквально года три-четыре назад, да, когда... У, Ильдата, у нас да, это надо отметить, да. что это, программа, рома, это новая программа. Одна программа, она абсолютно новая, совершенно новая, новая, новая для нас. Мы будем набирать в этом mm -hmm. году, поэтому да, по ней тоже сложно сказать. А вот вторая, она, соответственно, перешла нам от Института психологии yeah. для образования. Yeah. Ну, И вот. там у нас yeah. э, большой интерес, как оказалось, э, э, иностранцы. Да. Ино библиот, да, очень да, то есть Они готовы да, с нами провести, точнее, организовать совместную образовательную программу. то есть именно о, это, о, это... Очень большое предложение от э, среднеазиатских Азиат, э, да, республик. Да, да, да. Да. Они хотят с нами именно в этом направлении делать совместные образовательные программы. Угу. То есть, видимо, у них тоже есть проблема с э, учителями. Но я думаю, это везде такая проблема. И они видят, что у нас очень хороший потенциал которые mm -hmm. мы можем mm -hmm. дать, То есть, дать это ребятам. филиальная сеть, которая университет начинает образовываться. Yeah. Да. Мы, мы университет. тоже мы тоже участвуем, yeah. да, мы тоже попадаем, участвуем, пытаемся mm -hmm. э, в свой, свой тоже э, участочек да. да, попасть mm -hmm. туда. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Я еще раз представлю наших гостей. Это директор химического института имени Бутлерова, Марат Ахмедович Зиганшин и его заместитель по научной деятельности Челнокова Ирина Александровна. До свидания, до новых встреч.